Поэтому мы должны все силы бросить на борьбу с пятой колонной и понять, что самое главное пятая колонна это русские большевики. Это КПСС, это КПРФ. И ее отморозки сегодня на Дальнем Востоке бегают с портретами Сталина и призывают к новому ГУЛАГу. Прямо, говорит, всех посадим. Это страшно. Фамилия его Платошкин. Почему Хабаровская КГБ еще не арестует его? Там в кандидатом куда-то лезет. Поэтому от Ленина до Зюганова это главный конвейер пятой колонны а потом пошли влево вправо явлинские яблоко гайдары и последние эти вот вышла любовь какая ты любовь как ее соболь! Тебя, ты просто, Она ничего не понимает. Видите ли, она отвечает за, от всех москвичей. Мы, москвичи, хотим свободы. Соболь, мы, москвичи, хотим, чтобы ты сидела в тюрьме или в психушке. Потому что такие, как вы, в 91 году поломали Советский Союз. И ты выросла за эти 20-30 лет, вы... и снова пытаешься стану толкнуть в пропасть. Не получится. Понял. Я аресты я... не нужны. Как? И Подожди, продажный, а тут раз и арестов не нужно. Беседа стала расстреливается. Превентивная беседа, Ой, Ларусь, после которой от хорошего, пугаете. следовательно, выйдет глухонимая, слепая, и все. И все понимаете? И все закончится. Я... И все закончится потому что она никогда на бульвары Москвы не выйдет. Я вам так скажу.